9 декабря отмечался день борьбы с коррупцией. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в видео мы коснемся темы, которая непосредственно касается каждого из нас. Это тема коррупционеров и взяточников. Посмотрим, где их больше всего в России и какие сферы деятельности их привлекают. Обнаружен главный рассадник коррупции в России. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в 2018 году больше всего дел против взяточников было возбуждено в рядах сотрудников МВД. К уголовной ответственности были привлечены 790 служащих из органов внутренних дел. На втором месте по числу коррупционных преступлений находятся должностные лица органов местного самоуправления, 502 человека, с которых попали под следствие. Также признаны виновными в получении взятки 495 военнослужащих и 383 должностных лица госучреждений и предприятий. Они заняли почетные третье и четвертое места. Меньше всего нарушали закон сотрудники налоговой службы. Фигурантами дел о взятках стали 18 налоговиков. Лидером по количеству преступлений коррупционной направленности стала Челябинская область. Там возбуждено 639 соответствующих дел. За ней следует Республика Татарстан, где ведется 459 производств, и Москва, здесь заведено 421. Всего с начала 2018 года было зафиксировано 25 тысяч правонарушений, связанных с откупом и взятками, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. 9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в Мексике была подписана Конвенция ООН против коррупции. Как показало последнее глобальное исследование, большинство россиян, 56% не верят, что простые граждане могут внести свой вклад в борьбу с коррупцией. Надо отметить, что наше правительство регулярно внедряет антикоррупционные меры, направленные на борьбу с коррупционными правонарушениями, а также на их предотвращение. К ним относятся в первую очередь нормативно правовые акты и указы, надзор за их выполнение, создание национального антикоррупционного комитета принятие закона о противодействии коррупции, составление и подписание плана по противодействию коррупции. Но, к сожалению, специалисты констатируют тот факт, что на протяжении последних пяти лет названные меры особых результатов не принесли. Для этого нужна сильная политическая воля и совместная деятельность правительства и российского общества в целом. При создании видео мы ориентируемся на ваши отклики.